главное да как бы ожидание от экспертного совета это обладание какой-то совокупной максимальной компетенцией по теме конкурса да, то есть как бы вот чтобы все вместе эксперты они более-менее накрывали вообще все и по всем спорным вопросам в том числе чтобы они могли принять решение да. поэтому я думаю что если донор проводит разнонаправленные конкурсы да, например там условно, там, не знаю, развитие муниципалитетов и развитие, там, не знаю, какой социальной ответственности в бизнесе. Я предполагаю, что, конечно, эксперты тогда будут разные в этом экспертном совете, они потому что будут заточены под очень конкретные какие-то штуки. На заре совсем фонда, фонда мы прям отбирали экспертов из банков и так далее, обучали нас. А потом мы стали брать э, руководителей, те, которые наши гранты получают Самые жесткие были они. В любой экспертный совет и всегда мы стараемся всегда стараемся пригласить представителей органов власти, а особенно если в социальный блок приходит новый человек. Экспертами конкурса мирного возможностей являются как сотрудники компании, так и местные эксперты, и плюс мы привлекаем федеральных экспертов. При этом у нас экспертиза, она такая получается кросс-региональная. Коллеги из Норильска оценивают заявки Мурманской области и наоборот. Мы очень сильно стараемся соблюдать объективность, потому что на своей территории все всех знают. И очень часто получается, что ну, мы знаем, что это хорошие ребята, поэтому давайте их поддержим. А конкурс это все-таки такая история, которая должна быть более объективна поэтому внешний взгляд, он более правильный. Да. То есть объективное мнения о проекте складывается из субъективных мнений экспертов. Потому что э, нет одной правды. Не может один эксперт сказать, что этот проект очень хороший. Разносторонние советы и включение независимых от компании людей в состав совета, наверное, больше придает э, объективизмам. И снижает в том числе и какие-то потенциально негативные мнения со стороны населения о том, что компания сама по себе принимает решение и не обращает внимания на то, что региону действительно нужно. Поэтому вот, вот такие коллегиальные, когда привлекаются люди со стороны, главное выбрать нужных людей в этом случае, и подготовить их к принятию решения, это снимает очень многие риски. Я советую экспертам прежде всего ознакомиться со всеми документами, со всеми конкурсными процедурами. Внимательно посмотреть, почему мы это проводим, посмотреть истории, которые есть у нас. Возможно, даже на сайте или запросить победителей, которые были в прошлый раз, посмотреть аннотации их проектов. То есть, чтобы понимать, каков уровень проектов, который поддерживается фондом. Когда вы поддерживаете кого-то проводите экспертизу проекта? вы должны понимать, какая у вас все-таки конечная цель. Вы хотите поддерживать ну, проекты с определенным последующим влиянием, или вы сейчас просто хотите поддержать большое количество организаций, и чтобы они жили, чуть-чуть развивались, и всякие такие вещи. Когда мы стали запускать новые конкурсы, это было, собственно, очень важно, и нам пришлось оперативно расширить пол экспертов, мы поняли, что один хороший инструмент, который необходимо использовать, это проводить такие же специальные сессии для экспертов, как проводили сессии для заявителей. С тем, чтобы эксперты могли задать все вопросы, которые их волнуют, понимали, про что этот конкурс. У них появилась бы... Э, такой идеальный портрет победителя. Конечно, он тоже субъективен, но все равно некий общий идеальный портрет, кого можно увидеть на выходе. Здесь важна сонастройка, конечно же, и при, особенно при большом вовлечении экспертов, когда людей много и в какой-то момент вступают большие числа, то есть вот эта сонастройка имеет очень большое значение.